Так, блиц, 5-10 секунд на вопрос. Поехали. Математик или программист? Ну, ну математик, конечно, хотя старший сын э, идем будет программистом. Окей. Теория или практика? Теория однозначно. США, Китай или Россия? Россия! Это же дуэль трех лиц. В ней побеждает слабейший. Кита Китай с США друг друга замочат. И мы останемся единственными на этой на этом маленьком шарике. Окей. Умный или красивый? Умный, потому что <смех>, умный может выглядеть красиво, а красивый <смех> умно выглядеть не может. <смех> <смех> наука или бизнес? А, -а, а. Ну, я, конечно, отвечу наука, хотя на самом деле, если честно, не очевидный ответ. Не очевидно. Но для меня наука. Семья или работа? Вот это самый тяжелый вопрос. Я принял в какой-то момент. Чрезвычайно сложное решение, в котором, впрочем, ни разу не раскаивался. Семья. Ваши жизненные кредо? Правдоруб. То есть говорить людям неприятную для них правду в лицо, иметь из-за этого огромное количество проблем в общении, но делать это все равно.